Продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. С вами Олег Алабгудвин. И сейчас мы рассматриваем приемы с ногой с тыдной стороны, сзади. Дошли мы до локтевых техник. После того, когда уже размяли ягодицу, бедро и кроножные мышцы. Смотрите, что можно сделать. Разворачиваем коленку на себя, ногу сгибаем и кладем на его ногу противоположную. Таким образом у нас открывается э, внешняя сторона бедра. Придерживая ногу локтем, мы поднимаем ткани бедра другой рукой, чуть поближе к нам. Да? А с этой стороны быстрыми движениями растираем внешнюю бедренную сторону, прямо по косточке идем. Прямую фасцию бедренную тоже растягиваем. Разминаем ее, потом локтем переходим на мякоть, острел локтя никогда не ведите по костям, просто будет больно. Переходим на заднюю сторону бедра вместе с ягодицей и вокруг верстелы, большой верхов бедренной кости прорабатываем. Тут делать все движения снизу вверх. Также если есть у человека какая-то проблема с конкретными мышцами, вы нашли, да? можете их проработать с этой стороны толком, пальцами, по точкам. Ну, это в отдельном видео мы запишем. Если очень глубокие мышцы вокруг бедра натянуты, болят, они прям чувствуются такими комками там внутри, то можно развернуть ногу вот так и поставив голень. Вертикально упираемся в эти мышцы, локтем с этой стороны, и накручиваю голень на себя, в противоположную сторону. Это бывает болезненно. То есть я отдавлю здесь локтем вперед, голень на себя. Теперь в противоположную сторону. Давлю локтем на себя, голень от себя. движениями опускаем ногу и раздавливаем ее снизу вверх всем своим корпусом предплечьем упираясь соответственно вверху в седанешную кость здесь в пятку Старайтесь опять же в пятку упираться не косточкой своей, а мягкостью, так будет мягче, иначе ботилос в будет больно. И растягиваем. тянем, тянем, тянем ноги. Я одному-то сказал, ну такому подростку, что вот я тебе вытянул всего на 20 см, ты увеличился. На следующий прием папа приходит, говорит, спасибо, слушай, он ну, действительно пошел, замерился, говорит, действительно на 20 см выше стал, представляешь? Вот. И за одно с этим движением мы растягиваем свой плечевой корпус, и там даже вот правится наш собственный сколиоз, лопатки стыкуются, да, и, в общем, нам тоже хорошо. Так, ну, локтем проходить по икроножным мышцам можно, но я, в принципе, не очень рекомендую, это слишком болезненно было. Иначе просто маневрируйте свои силы, делайте тут аккуратненько, по бедру можно гораздо сильнее. То есть несколько параллельных проходов по бедру, и подицу. и все движения, как вы заметили, у нас снизу вверх. Так, это был дополнительный сет номер 2.1, а дальше в третьем сете мы перейдем к стопе. Там будет еще много чего вкусненького. Записывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте наши видео. До новых встреч, дорогие друзья!